Привет! Вы в гостях у и Лели. Сегодня мы будем плести сумку. Она вот такая вот красненькая. Она немножко расплетается, но мы сплетем прочную. Я буду использовать резинки красно-желтого цвета. Для начала мы приступим. Мы берем пару резинок. Всегда мы будем тировать по паре резинок. Накидываем с центрального на левый столбик. Нет. Накидываем вот так вот просто. С левого на следующий столбик. Берем еще пару резинок и накидываем так дальше 4 раза. Накидываем так 4 раза. Правом сумочка. Сумочка забрала. И накидываем так по правому ряду. Три и четыре. Дальше, что наша сумочка взяла формочку. Мы будем накидывать накидываем э, слева столбика на центральный столбик вот так вот и потом так накидываем э, три и раза раз два Раз, здесь накинули теперь два и три дальше нам надо накинуть посередине тоже четыре только надо пара пары резинок четыре пары резинок накидываем посередине накинули теперь нам надо сумку закруглить С левого столбика накидываем на центральный столбик, и здесь также сам. Теперь нам понадобится одна черная резинка. Мы ее должны накинуть вот здесь. Если считать отсюда, то на третьем столбике. Вот отсюда. Или с краю. Раз, два, три, четыре. Мы должны ее закрепить четыре оборота. Теперь берем эти <связать> <связать> игрушки сейчас, теперь три у нее, три игрушки. Теперь накидываем на самый последний столбик вот здесь, центральный, четыре оборота ц... красно-желтой резиночки. Раз, два, три, четыре. Еще что-то захотела взять. Теперь приступим к плетению. Отводим резинку, закрученную в четыре оборота. Захватываем, захватываем самые верхние две резинки. Главное, ничего не захватить. Подтягиваем и на правый столбик накидываем. Она мне туда принадлежит. Теперь опять берем две нижних резинки, накидываем на друг, уже на левый столбик. Теперь еще раз заводим, берем две резинки и накидываем на столбик, который находится посередине. Теперь мы должны сплести правый ряд. захотелось. Теперь отводим и берем две резинки. И накидываем ее на... Мы сплетем ее сейчас в правый столбик. Теперь также берем и накидываем. Тут заводить нам даже нечего. Мы берем эти резиночки и накидываем дальше. Теперь мы должны взять верхнюю пару резинок. Она принадлежит нам вот этому столбику. слетела и так летем до конца правого столбика также нам надо сплести ряд который находится посередине Также сплести левый ряд. Заводим, берем две резиночки, накидываем. Заводим 2 резиночки, накидываем. Заводим, берем две резинки, накидываем. Теперь берем две самые верхние резиночки, Они принадлежат вот этому столбику. и Накидываем их туда. И продолжаем плести левый ряд. у нас небольшая ошибочка. Берем пару резинок. Накидываем ее на, вот, вот сюда. Эту резиночку придерживаем. Эту накидываем. И здесь также берем две резиночки. Здесь снимаем вот так вот, накидываем и дальше. Теперь нам можно захватить две, две резинки и накинуть вперед. И так на центральный столбик. Вот, мы нашу сумочку сплели. И нам надо сделать петельку вот на этом столбике, где она заканчивается, и на этом столбике. Берем одну резиночку, заводим ее на этом столбике, на среднем. Не самым верхнем центральным, а вот здесь. И делаем петелечку. Делали. Теперь, я думаю, нам здесь понадобится две резиночки, кто хочет сделать одну, делайте одну. И для безопасности беру две. Заводим, накидываем. И затягиваем. Так, тут большое напряжение что мы сразу вот скинем здесь. И теперь снимаем здесь. Снимаем теперь саму сумочку со станки. Вот у нас получилась такая сумка. Черную закрывашку мы должны вытянуть. Ну вот такая она вот получилась у нас. Вы можете ее надеть тоже на куколку, только как бы через плечо. Сейчас я надену и вам покажу. Вот она получается, вот так вот у нас. Мы же также еще сделали ей портфель. Но у меня есть много куколок. Я портфель одену мне, а сумочку маме. Ну вот, на этом мы попрощаемся. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.